Следом мы с ними леттеравали. В Кавайи их и коран а какую-то очень интересную информацию о том, что у Instagram говорят, что у них актара бугла своего брата на есть вот он горят, он наригает его горят. Барбара, я вот вайм барахан, вот, блин, па, не вот вайм барте, па па па па па так вот, в сгоревшем селе Бязь которые сгорели 31 дом и 8 построек, местные жители говорят, что пожарные развернулись и уехали в виде верховой пожар. И требует привлечь к ответственности, ответственности того, кто дал приказ вернуться. По рации вот услышали они там. И во-вторых, вот жители не верят, что власти им построят новые дома хотят всем миром выйти на революцию, скорее всего, на протест свидетелей, чтобы что потребовать построить ускоренно новые дома. Зима же близко. И говорит, типа, нас обманут, маленько денег заплатит в Инстаграме там пропиарится и ничего не дадут. И, в общем, там свидетели есть. Он по фамилии называет даже свидетелей, что мы, говорит, в Следственный комитет пойдем и с, со свидетелями, и все, говорит, будем разбираться тогда. В общем, люди тут нас конкретно и это самое не, не дай бог их обидят там и это самое что-то начнется да, да ну а пока вот видя сгоревшего села это без коль вот, коровы пришли на дойку а домов нету вот они зовут это зрелище такое это самое в общем для селян это очень-очень-очень как бы сказать ну их не жизнь вот так то, что горе, жизнь, вот то, что в селе вот сейчас происходит, это же очень большой удар для них тоже. Вот нужна поддержка государства сильная. И посмотрим, что там государство сделает. Конечно, сейчас выборы, и они что-нибудь сделают, но посмотрим, что, что будет конкретно. И, в общем, здесь это, Вишневилюзький там, на паромной переправе там, грузовик сбил три машины и посмотрите там тоже видео в общем что творится здесь и вообще это самое вот такие дела 국민 и вовсе Ads да, адверти, да. Да, да. Какая пара, пара, пара, Ты же нордах, Тейгер? А, да, да. Ого! Ого! Ого! Ооо! Гуптеров Прогаля воняйте воняйте.